Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об автоматических стратегиях назначения ставок в Google рекламе. На данный момент существуют следующие стратегии автоматического назначения ставок, которые вы можете увидеть на своем экране. Каждая стратегия названа исходя из тех функций, которые она выполняет. Разбирать функционал каждой стратегии мы не будем и перейдем к их общим возможностям. На данный момент большинство рекламодателей склоняются к тому мнению, что автоматические стратегии неэффективны и сливают рекламный бюджет впустую. На самом деле это не так, и сейчас мы с вами узнаем почему. Мало кто знает, но в последнее время Google делает основной упор на автоматические стратегии, постепенно отходя от стандартного ручного управления ставками. Google делает основной акцент на искусственном интеллекте или интеллектуальном назначении ставок. В алгоритме работы каждой автоматической стратегии встроен период обучения. За данный период обучения система пытается понять, кому, когда, как, в какое время показывать ваши рекламные объявления, чтобы с наибольшей вероятностью получить необходимый вам результат. Помимо встроенного адаптационного периода под ваши возможности и условия работы, система анализирует ряд показателей. Согласитесь, не каждый рекламодатель сможет проанализировать такой массив информации – сделать качественные выводы и внести соответствующую корректировку в рекламную кампанию. Но даже если все было сделано правильно, мы сможем повлиять не на все показатели, а только на их часть. Адаптационный период автоматической стратегии составляет порядка двух недель, за которые система пытается обучиться, исходя из заданных вами настроек. Изменение каких-либо параметров в рекламной кампании приведет к тому, что адаптационный период будет начинаться сначала. Нужно дать системе обучиться 2-3 недели, поработать такой период времени и только затем делать выводы а в дальнейшем корректировать какие-либо параметры в рекламных кампаниях. Продвинутые стратегии типа максимум конверсий, целевая цена за конверсию, а также целевая рентабельность инвестиций будут работать только в том случае, если в аккаунте были настроены корректно отслеживаемые цели. При этом отсутствие достаточного объема статистики приведет к тому, что система не будет понимать, кто ее целевая аудитория. При настройке продвинутых автоматических стратегий, целью которых являются конверсии, не стоит указывать недостижимые результаты типа транзакции за 1 доллар, поскольку система не сможет обучиться, а компания не будет работать. При работе с автоматическими стратегиями следует начинать с большего и постепенно ужимать параметры или ограничения для компании, при этом делая шаг ставки не более 10-20%. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы по нашему видео, оставляйте их в комментариях, и мы быстро на них ответим.